минуту минут вам. Вы так сосредоточенно ходите. Вы здесь случайно оказались что ли? Нет. Нет, а вы как целенаправленно? Да. Вы, а что, от... вы здесь ее в, прошло... в прошлый нет, раз что нет, ли нет, запарковали? Нет, нет. Я, я маму просто и... А навыкали. только что что ли по магазинам? Понятно. Нет. На поезд. нет? Понятно. Я просто, ]rijfsson? я подумал, что вы грустная, думаю, может быть, вам mm -hmm. анекдот рассказать какой no, Нет, о... Нет? Нет, <свили> нет. <свили> <свили> а... Да? Вы уже? <свили> ну, no, постойте еще me, поговорим. А маму... А вы по магазину с мамой ходите? Нет, я ее отправила домой, в Нижний Новгород. Да, на электричке, что ли? На поезде, в Нижний Новгород. А вы... На поезд. а вы тоже из Нижнего Новгорода? Да. Понятно. Да. Я как-то был в Нижнем Новгороде, несколько лет назад, мне, кстати, очень понравилось. Там а... Кремль у вас замечательный. Да, есть. Такие Кремль. горы. И потом я еще определил вот по этим самым. По склонам этих, ну вот рядом с Кремлем, вот такой как бы прорезан, вот это вот. я определил, что думаю, наверное, там как раз снимали фильм этот, ну вот знаменитый, как же его, «Жмурки». Да, снимали там. Да. Я думаю, ну надо же, вот как раз тот а самый склон. Это старая улицы рождественская, которая сохранилась. Ага. Мне кажется, у всех зрителей сложилось впечатление, что он весь такой этот город, весь старых домов, на самом деле ничего подобного. Ну, у меня действительно такое впечатление сложилось, ну, но мы, мы были там с товарищем, и а, меня, ну, действительно так полу... мы рядом жили еще. Вот в чем дело. Поэтому у меня впечатление о самом городе, собственно говоря, и это. И мы только вот ходили по Кремлю, там, значит, вот там на этой вот стрелке, где. Mm -hmm. Да? Это стрелка называется? Стрелка, стрелка, да. Так И... интересно было. Лето сразу после Нового года. Но это давно было, правда. Как вас зовут? Юля. А меня Сергей. Очень приятно. Юля. Как-то а, я... мне неловко. Да не, ну, ну по-моему, все нормально. Yeah. Юль, я. А, а... Я могу вам как-нибудь позвонить, может быть, если... Я даже не знаю. Ну, соглашайтесь. Давайте, вы... Да. Как-то прям... Ну, просто вы мне понравились. А что вы, вы... Я не знаю. Я не могу так быстро решение принимать. Ну, хорошо, давайте еще поговорим. Ну, хорошо, допись. 905. Ух ты. Да. Какой у вас прямо, я бы сказал, осетровый телефон. Почему? Ну, такой он, как бы, представительского класса. Вот вот. Нет, просто... Просто так попалась. Ну, вы его специально выбирали, что ли? Нет, конечно. А этот вот. Я как-то обычно, когда вот сим-карты себе брал, телефон не... Как-то не выбирал себе номера. Просто, ну, попалось вроде ничего, и, и ладно. И я х... могу его на ну да, хожу много лет, и как ничего. Ну ладно. Хорошо. Счастливо нет. вам. Всего пока. Ну что ж, настало время для второго мастер-класса. Мы уже успели подготовить почву к тому, как переходить на сексуальный контекст. И непосредственно на следующем, на ближайшем мастер-классе мы займемся тем, мы займемся тем, что будем распускать ручки в нужный момент, в нужное время и в нужные места. В нужные места. О том, как переходить на сексуальный контекст, как раз-таки мы расскажем на ближайшем мастер-классе. Ссылка на него прямо здесь. А, кликай сейчас, записывайся, если ты из Москвы все для тебя. Специально для ребят с Питера. Мы собираемся в Питере скоро проводить и живые мастер-классы, и живые тренинги. Как только наберем достаточную группу, если ты с Питера, кликай вот на эту кнопку, специально для питерцев. Да, вот. Только если ты с Питера. Кликай сюда, рассылай видео по своим друзьям. Как только мы наберем нужное количество людей для тренинга, для мастер-класса, мы с тобой свяжемся и проведем, и расскажем, где мы будем проводить этот мастер-класс. До встречи!